Подумайте о своем бизнесе и о своем будущем, что вы в принципе видите. И представьте, что у вас есть империя сетевого маркетинга в интернете, где кандидаты выстраиваются в очередь с карточкой в руке, с кредитной карточкой в руке, чтобы купить ваш продукт и присоединиться к вашему бизнесу. Выглядит потрясающе, правда? И это может стать реальностью при помощи проспектинга. Всем привет! На связи Виктор Банделет. Я являюсь экспертом в продвижении сетевого бизнеса через интернет, в частности социальных сетей. И я в этом видео хочу рассказать хорошие новости именно в том, что никогда не было проще начать строить свою империю сетевого маркетинга, домашнего бизнеса, как мы все приходим и хотим это развивать дома, со своими детьми, со своими родными и близкими, чтобы уделять им больше времени, а именно все это сделать при помощи сетей а именно это вот время здесь сейчас именно сейчас именно сегодня и но ну, у меня есть также плохие новости потому что когда вы впервые возможно начинаете вы новичок в этом деле и вы только становитесь на тропу создания больших команд попробовать себя так сказать многие приходят попробовать пощупать эту индустрию вы можете в принципе застрять в течение нескольких месяцев или даже несколько лет без результатов так было у меня я лет пять вообще не преуспевал не зарабатывал практически никаких денег но к счастью того что у вас есть сегодня некие мои наставления, потому что раньше у меня не было наставников, раньше не было столько технологий, раньше не было столько возможностей. Но я хочу вам сказать, что даже если вы уже попали в эту категорию, когда вы уже застряли долгое время, брахтаетесь без результата, я хочу попросить вас не расстраиваться, потому что вам нужно иметь видение вашего будущего и придерживаться его, если вы хотите преуспеть в нашей индустрии. И сейчас я поделюсь с вами не некоторыми а, своими планами, а, методами проспектинга и работы в социальных сетях, чтобы вы, в принципе, понимали, как правильно двигаться. Возможно, это сдвинет вас с мертвой точки, возможно, даст новое дыхание, некую новую мотивацию, вдохновение для того, чтобы по-другому иметь результаты в нашей индустрии и первое о чем я хотел бы опять же заострить внимание это необходимо иметь видение именно долгосрочное видение к тому к чему вы хотите прийти потому что как многие лидеры как многие тренера по личностному росту как много книг написано по саморазвитию что ставьте большие цели потому что по ним на самом деле тяжелее промахнуться и каждый хочет быть успешным в принципе каждый хочет быть успешным но мало кто готов платить цену за это цену своего времени цену своих вложений как финансовых так и временных возможно иногда это стоит пожертвовать некими отношениями потому что вы создаете свободу и вы будете многие из вас по крайней мере которые работают еще на государственную работу имеют какие-то другие источники дохода и сетевому маркетингу уделять не на сто процентов вам придется совмещать вам придется тратить не только свое рабочее время для того чтобы зарабатывать деньги но и также тратить время по несколько часов в день для того чтобы совершенствоваться в индустрии стил маркетинга и поэтому таким образом вы жертвуете временем приведения со своей семьей со своими друзьями родственниками и многое-много -много другое поэтому спросите себя чем вы готовы пожертвовать какую цену вы готовы заплатить за за то что буквально через год через Максимум, вы сможете максимально уйти в эту индустрию и уделять своим родным и близким и своему окружению столько времени, сколько это потребуется, а, поэтому, ребят. Если э, у вас есть долгосрочное видение, тогда э, вы будете продолжать идти, и я вам просто обещаю, что это окупится. Дальше, что, на что вам нужно застрить внимание, это создание аудитории. Социальные сети, они не для развлечения, ребят. Да, люди приходят, чтобы расслабиться, чтобы уйти от обыденной какой-то скуки, которую они видят каждый день, в 7 утра просыпаются, э, едут на работу, потом возвращаются и так день за днем, как день сурка проходит. И они приходят в социальные сети, чтобы расслабиться, увидеть некую отдушину, либо почувствовать некую отдушину, чтобы уйти с мира сего, кто-то в игрушки играет. Но, в принципе, если мы смотрим со стороны бизнеса, а мы пришли строить бизнес и хотим социальные сети использовать как инструмент бизнеса, аудитория – это как инструмент, и поэтому вам необходимо создавать вокруг себя аудиторию, именно ту, которая близка с вами по ценностям. Которые, и которым интересно то, что вам интересно, которые будут наблюдаться за вами и которым нравится то, что вы им предоставляете. И... В принципе, если бы вы понимали, сколько вот людей в сетевой маркетинг приходит ежедневно, вы просто бы ужаснулись, что 99% предпринимателей сетевого маркетинга, они абсолютно ничего не знают о продвижении через интернет. И на самом деле это было знаком когда-то для меня, потому что эм, несколько лет назад я обратил внимание на социальные сети, что это не просто, непростое тупое время провождения, которое просто затягивает как рутину и... И в бестолку просто проваливаешься, тем самым тратишь свое время ни на что. И... Я просто устал гоняться за кандидатами, я просто устал от списка знакомых, я просто устал от того, что тебе постоянно отказывают. И я хотел именно построить свою некую аудиторию, свое комьюнити, свое сообщество тех людей, которые будут наблюдать за мной. И поэтому вам необходимо проявить некий творческий подход. Вам необходимо формировать вокруг себя ту аудиторию, которая будет близка с вами по ценностям и по духу. Поэтому важно писать контент, не который всем понравится, генерировать ценность не которую всем понравится, а которую отображает вас как личность и который будет притягивать тех людей, которым это тоже по духу, а 90 процентов этой аудитории просто оттолкнуть. Просто будьте м -м, готовы, что ваша аудитория это всего лишь 10 процентов и вы должны уловить одну важную мысль: вы сначала создаете аудиторию, которая за вами наблюдает, и потом вы внутри этой аудитории генерируете себе кандидатов в бизнес. Я надеюсь, вы улавливаете смысл. То есть вы сначала генерируете вокруг себя аудиторию, которая которой полезно то, что вы даете Которой интересно, какая вы личность Которые близки с вами по ценностям, по духу И потом внутри, когда форми... формируется аудитория Именно этой аудитории вы уже предлагаете свои продукты Либо бизнес-возможности Потому что это уже теплая аудитория Это не холодная аудитория, а именно теплая аудитория Которая за вами наблюдает Я вам рекомендую следующее, что вам необходимо Использовать гибридное построение вашего бизнеса То есть это использовать онлайн, офлайн Потому что многие делают одну большую ошибку, одну большую ошибку. Вы не станете мастером проспектинга, то есть тот человек, который профессионально ведет переговоры, тот человек, который профессионально выстраивает отношения, тот человек, который профессионально закрывает сделки, потому что он слышит своего человека. А... Многие просто скрываются в интернете, и они якобы используют интернет для того, чтобы построить бренд, привлечь своих кандидатов, но потом, в принципе, боятся с ними выйти на скайп, в мессенджер, пообщаться голосом, по видео и так далее. Они прячутся за своей клавиатурой, и это огромная-огромная ошибка. Вам необходимо выходить связь на тет-а-тет. -а -тет. Вы должны понять, что интернет, сетевой маркетинг, в принципе, в первую очередь, это бизнес-отношения и встречи, тет-а-тет, -а -тет, переговоры, вы от этого никуда не денетесь. Даже многие сейчас смотрят на вебинары, на прямые трансляции. Это же тоже общение только с большим уже количеством людей. И вы не сможете выступать на большое количество людей, если вы не будете понимать свою целевую аудиторию. А свою целевую аудиторию вы будете понимать только тогда, когда вы начнете общаться один на один со своей целевой аудиторией, выявлять их потребности, боли, проблемы и находить решения для них. И поэтому Поэтому не прячьтесь за своей клавиатурой, выходите в, в, в прямой эфир, встречайте в скайпе, в зуме, в хэнгаут. Если этот человек находится в вашем регионе, приглашайте их на кофе. Это самое сильное выстраивание отношений, которое вы можете использовать. А все остальное просто насморку. Если вы используете интернет и потом прячетесь за клавиатурой и ждете, пока человек вам просто скажет, например, «Виктор, я готов прийти к тебе в команду, куда деньги?» вкладывать. Это будет, и это есть в бизнесе, в принципе, но это не этого не будет, пока вы не будете устраивать взаимоотношения, и люди не будут знать, насколько вы открыты, к которым вот просто к вам можно прямо обратиться. И чтобы это все было, вам следующим образом нужно укреплять доверие. Я не могу подчеркнуть, насколько это важно. То есть вы должны понять, что люди покупают у тех и присоединяются в бизнес к тем, кого они любят, кому они доверяют, да, то есть и которые видят в человеке гаранта выживания. Поэтому даже если вам удастся построить свою аудиторию, да, то есть вот вы постоянно даете какой-то контент, Контент, вы выходите в прямую трансляцию то есть и так далее вы не сможете из нее извлечь некую выгоду если вы не продолжите с ними выстраивать отношения а это требует времени это требует последовательности запомните ребят в интернете преуспевает тот кто систематически постоянно делает действия и то же самое с аудиторией вам необходимо постоянно систематически постоянно выстраивать с ними взаимоотношения решать их проблемы и если вы хотите, в принципе, чтобы это сработало вам изо дня в день, нужно давать некую очень полезную ценность людям, которые решают их проблемы. Именно думайте только о проблемах человека. Вдохновляйте их, мотивируйте, как я сказал чуть-чуть раньше. Да, то есть им просто осточертело серые будни, которые они видят изо дня в день. И просто предоставляйте им ценность. Вовлекайте их в свой контент. И потом люди просто захотят вместе с вами обновиться. То есть они покупают ваш продукт, либо они покуп... приходят к вам в бизнес для того, чтобы обновить свою жизнь, перевоплотить свою жизнь и стать совершенно другим человеком. И дальше, что необходимо, в принципе, это подключать человека в некую систему успеха, которую у вас должна быть. И для этого... Я разработал такую систему ДОП, которая просто может дублицировать абсолютно каждый, я запустил специальную ДОП-бизнес академию, благодаря которой абсолютно каждый, не имея никакого большого опыта в продвижении в социальных сетях, сможет развить в себе дублицируемую систему успеха. Если вас не может никто сдублицировать, вас никто не может повторить легко, это очень сложно. То есть бизнес будет идти очень туго, а скорее всего, даже может и развалиться. Поэтому, когда у вас уже выстроена аудитория когда вы в принципе выстроили с ними взаимоотношения и люди вроде бы к вам идут и покупают ваши продукты пора их вовлечь в некую систему и система это экономия вашего времени это экономия энергии и денег и Приглашайте человека, например, в Facebook группу, там очень классные модули, то есть в Facebook очень сегодня классно разработаны функции для группы, намного развита, чем во ВКонтакте, много очень разных фишек и... Пускай они пропитываются комьюнити Окружением, которое генерируется вокруг вас Приглашайте всех людей, которые В принципе, которым в принципе Может быть интересно ваше бизнес-предложение Ваши продукты И давайте им постоянно ценность Общайтесь внутри сообщества, то есть как Закрытой некой ячейкой И предоставляйте отзывы Результаты своих людей Информацию о бизнесе О выгодах, и люди там просто Тусуются, вы даете информацию О бизнесе, о результатах, показываете отзывы история успеха и люди там как вот просто и ваши люди тоже приглашают в эту группу людей то есть все зациклено например на одной какой-то штаб-квартире в да, которая работает автоматом 24 на 7 без вашего участия и для того чтобы максимально использовать социальные сети вам необходимо использовать три важных компонента. Ну вот если взять Facebook, это то же самое ВКонтакте. Вы все вот эти знания можете моделировать на те социальные сети, где это также есть. Это Facebook Messenger, то есть вы должны использовать личное сообщение, Messenger, вообще, чтобы общаться с человеком. Забудьте, в принципе, когда вы будете рекрутировать либо продавать лично человеку общаясь с ним лично забудьте впрочем про текст используйте аудио используйте аудио это намного сильный фактор вовлечения если в принципе вы не можете выходить в видео но третий самый мощный инструмент это видео трансляции Сейчас практически в каждой социальной сети, сети есть все эти преимущества. Если взять ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Instagram, везде там есть мессенджер, то есть где-то личное сообщение, где-то мессенджер, где-то директ, есть аудио, везде абсолютно в, в каждой этой социальной сети. Есть также прямые трансляции. Это не зря, что в каждой, в каждой социальной сети есть прямые трансляции. Это просто окно в вашу бизнес-империю. Это просто то, что вам необходимо использовать. И... Просто научитесь слышать, слушать и слышать ваших кандидатов. Да, то есть, ну, Просто представьте, что вы встретили хорошего человека и в принципе хотите пригласить его на свидание, но поговорив с этим человеком некоторое время, вы обнаруживаете, что они счастливы в браке, да? то есть он либо она женат, либо замужем. И как вы думаете, если вы все-таки пригласите человека на ужин? как вы думаете в принципе будущее ваше с этим человеком обеспечено то есть вы успешно видите так сказать развития событий. Я думаю, вы понимаете этот момент. И если бы вы с человеком не пообщались, вы бы этого не знали. То же самое в нашем бизнесе. Вы должны слышать, а, да, то есть, когда вы занимаетесь проспектингом, вы должны общаться с людьми и должны их слушать, их должны слышать. А, к сожалению, тут нету какого-то определенного сценария. Это все требует практики и вы должны перестать витать в облаках и действительно находиться здесь сейчас, присутствовать рядом с человеком для того, чтобы понять его проблемы и понять, как вы можете ему помочь, дать какую-то ценность, либо предоставить ему какую-то полезность благодаря своему продукту, либо бизнес-возможности. И бонусное в дополнение просто вас хочу попросить, совершенствуйтесь в прямых трансляциях. Боже, если бы вы видели мои первые эфиры, либо в принципе первое видео, это было фиаско, да, то есть это было что-то отвратительное. Но а, совершенствуйтесь в этом, потому что вот я сейчас смотрю в прошлое, буквально за полтора-два года, благодаря прямым трансляциям, расту я очень сильно, растет моя команда очень сильно. Прямая трансляция – это сильное взаимоотношение с человеком, это моментальное выстраивание отношений с вашей аудиторией. Просто вот если сравнить силу текста и силу прямых трансляций, то прямые трансляции приблизительно 800% превосходят а, все методы, восприятия. Человека визуально, аудиально, ну, и в принципе, может, человек что-то корректирует, к комментирует, либо да и комментирует, впрочем, да, то есть кинестетические способности, когда вы вовлекаете человека в обратную связь, это очень сильно, то есть, очень сильно отпечаток у человека остается и выстраивает взаимоотношений Поэтому, когда потом человек с вами начинает лично общаться, этому человеку кажется, что вы уже давно знакомы. Это уже не холодная аудитория, это очень теплая аудитория, иногда даже горячая. Поэтому, ребят, я верю, что эта информация вам было полезно ставьте лайки делитесь в своих социальных сетях делайте репосты если вам было полезно с вами был виктор бандолет и встретимся с вами в следующих видео пока пока